всем привет продолжаем немножко облагораживать наши питбайки сегодня коротенькое видео об установке защиты поролоновой вот на эту часть руля когда я покупал питбайк ее не было и вот эта железка она в общем-то может неприятно аукнуться при падении вперед, поэтому я приобрел на распродаже 11.11 .11. вот такую резиновую накладку на эту часть руля на Алиэкспрессе, как раз она в стиле металл-мулиша, который я обклеил питбайк. Это вот сверху белая защитная бумага, я ее пока не отклеивал. И тут китайцы, как всегда, остались верны себе. То есть, если обычные эти насадки имеют разрез вдоль для насадки на вот эту железку, то тут она цельная пришла. То есть, соответственно, посадить ее сюда никак нельзя. Не разрезав, а разрезать придется самому. Что я сейчас и буду делать? Поэтому сейчас я разрежу, посажу и продолжим. Поставил эту резинку, разрезал. Она, в общем-то, стала так в раскорячку, поэтому пришлось ее стянуть хомутами она плотненько встала сейчас саму эту пластиковую битву на липах Вот так вот получилось, в принципе более-менее <coughs> нормально, лучшим чем ничего. Держится плотно вроде, как в эксплуатации, посмотрим. Да, купил я ее что-то рублей за 360. Кому надо, обращайтесь, расскажу, где можно взять. В принципе, на Алиэкспрессе можно их найти поиском. На этом всем пока.